Всем привет! Меня зовут Надежда Фиденко, я филолог, журналист, и я обучаю людей красиво писать. Часто я провожу мастер-классы, выступаю публично. Я обратилась к Юлии Задорной и прошла ее курс прежде всего потому, что я испытывала огромный страх перед публичными выступлениями. У меня на сцене в буквальном смысле начинались панические атаки. Естественно, я не могла заниматься своим любимым делом, продвигаться в своей деятельности, поскольку я не могла выступать. Так вот, Юля буквально сняла этот зажим с первого занятия. И, конечно же, мы очень много занимались тембром, дикцией, красивой, грамотной, правильной речью. Мы читали стихи, читали прозу, мы очень много занимались дыханием и так далее. Я советую абсолютно всем тем, кто испытывает э, страх перед публичными выступлениями, пройти этот курс и увидеть результат, конкретный практический результат.